Это мойка самообслуживание, 4 подста. Город Уссурийск, Ценал клиента, вода, пеновозг, теплая вода, осмос, чернение колес, антимоскит, монетник. Сделаны выходы подчернитель антимоскит. техничка. Установили оборудование. Так, насосы, осмос, теплая вода, под теплый водосмеситель, силовые щиты, емкость под осмос, емкость под обычную воду, также два насоса для воды, осматическая установка, также умягчитель.